Добрый вечер всем дорогим зрителям канала 2 Елена». И с вами сегодня я, Елена. Я исполняю вашу просьбу, беру долгожданную тему, которую обещала сделать еще в прошлый раз. Она звучит так. Как отреагирует она на мой визит? То есть на ваше появление в ее жизни? Хочу поблагодарить вас за удивительно красивые э, комментарии, за пожелания, мой адрес и ваше участие в канале, и за ваши лайки, за ваши репосты. Хочу сказать, что э, мы с вами становимся одной большой семьей, и это очень радует. Многих из вас я знаю, потому что вы приходите ко мне на личные расклады. Я хочу сказать, что я вам всем передаю огромный привет. И, пожалуйста, кто хочет обратиться на личный расклад, под каждым моим видео есть информация, как это сделать. То есть адрес электронной почты. Ну что ж, с нами, как всегда, теплая, красивая осень в, это, в этот период. И цикличность этого сезона, да, можно сказать, именно осеннего такого периода, для многих является таким неожиданным, знаете, посылом восстановить отношения, либо пустить, да, как бы с мертвой точки, либо решиться на что-то. Именно поэтому сегодня будет такая тема. И хочу сказать, что, в принципе, даже если вы уже в отношениях и живете даже вместе, вы все равно можете смотреть этот расклад, потому что он даст вам много подсказок, в какой стадии у вас сейчас ваша, так сказать, внутренняя, да, между вами жизнь, и что можно улучшить, где можно освежить ваши отношения, если вы, допустим, в браке, и вам бы хотелось более свежих ощущений друг от друга. Сегодня я хочу взять бестселлер нашего канала «Магию наслаждений» и новиночку. Я приобрела карты «78 дверей». Они мне очень нравятся, и я считаю их гениальными. Именно систему Таро, да, вот реплику, так сказать, современного автора почему? Потому что здесь идет на открытие, да? Почему я беру именно двери для этой темы специально, да? Позаботилась об этом. Потому что открытие дверей, это, собственно, и есть. Будет ли человек рад вашему появлению в жизни, да? Если вы давно держали эту дверь закрытой, либо... Тот человек, да, визави, держал эту дверь закрытой или приоткрытой или открытой, мы сейчас все это увидим. Такой символизм, да, в этих картах дверей. А, вообще хочу сказать, что когда пишу видео, а, все я делаю спонтанно, интуитивно сценариев никаких я не пишу, у меня было много вопросов по этому поводу, все это очень живое общение, полный экспромт, и когда выпадают карты, естественно, я нахожусь в канале и читаю вам то, что, собственно, мне говорят они. Поэтому, если выходит результат ну не очень радостный, я вам, конечно же, об этом говорю и оставляю, как бы надежду да, для вас, что можно изменить, что можно сделать, для того, чтобы, допустим, эти двери открылись, да, вот, к примеру, вот сейчас мы будем смотреть, если же выпадут прекрасные карты, то я буду очень рада вместе с вами, что ваша откры... ну, как бы ваша открытость друг к другу находит отображение в данном раскладе. Я надеюсь, что выпадет что-то прекрасное. Почему? Потому что все видео, которые я для вас делаю, они существуют в единственном экземпляре они полностью авторские, и расклады мои авторские, и я стараюсь именно для вас. Поэтому прошу вас поддерживать мою работу всегда лайками, какими-то вашими прочтениями, комментариями. Вам же не сложно это делать. Это я говорю сейчас для новых подписчиков, потому что бывают такие моменты, когда я понимаю, что посмотрела очень много человек, а лайков ну как-то, ну, даже мне иногда кажется, вы же не мне этот лайк ставите, а это же ваш лайк, ваше участие в вашей же как бы, ситуации, в вашем же раскладе через высшие силы. Собственно, об этом я хотела и сказать, что мне иногда обидно, что люди не понимают таких простых вещей. Ну что ж, вы же у меня, мои постоянные зрители, большие умнички, потому что я... Не знаю, я каждого из всех, кого я знаю, да, кого чувствую, а чувствую я большинство из вас, я знаю ваше развитие, я вашу, ваши судьбы все уже, в принципе, понимаю и на раскладах это вижу. И я могу сказать, что ну вы сами знаете, что вы становитесь счастливее. В общем, начинаю я свой расклад, как всегда, авторский на двух колодах Таро. Вы, пожалуйста, концентрируйтесь на вашем космосе внутреннем, да, вы смотрите, не знаю, в самое сокровенное, это чувственный уровень, да, самое сокровенное между вами, вспоминайте аромат, может быть, взгляд, может быть, не знаю, голос любимой женщины, то, что вам ценно, да. Если вы женщина, вспоминайте, перекладывайте все на мужскую постась. Пожалуйста, делайте это. И я думаю, что у вас все получится. Даже если вам иногда сложно, ну, вы можете переложить это на сторону мужчины. Да? Я буду концентрироваться, а вы расслабляйтесь. Итак. Появится, понравится ли ей мое появление в ее жизни? Понравится ли ей мое появление? Я также вижу вашу позицию в этом раскладе, насколько вы хотите, жаждете этого. На обороте у нас двоечка мечей по магии наслаждений. Эта карта такая неоднозначная, она говорит о том, что вы будете действовать. И ваша визави, скажем так, для нее это будет неожиданностью. И вы сейчас находитесь в неком состоянии. Знаете, вот вас немножко кидает. С одной стороны вы очень хотите, а с другой стороны есть некий страх. Вот он вас немного сковывает. Но это не у всех проиграется, но у многих... Конечно, такие вот Немного робость есть вот Потому что женщины очень нравятся угу, Прекрасно Говорящие карты такие Даже двойные уже есть карты Ну что ж, тройка пентаклей а на карте 70, на Тарот 78 дверей говорит нам о том, что вы очень, очень давно замышляли именно этот поступок и появление, да, и вы сейчас филингрантно работаете над этим, продумываете, вы находитесь в стадии большого даже старания, да, вот. Продумывание до мелочей, деталей, как это грамотно сделать. Вот такой здесь посыл в этой карте троечки Пентакли. В принципе, эта карта еще говорит о вашей мудрости, что вы стали понимать, насколько важно грамотно появиться в жизни человека, которого, возможно, судя по уже картам, которые здесь выпали, да, которые я поставила как бы сразу открытыми для себя, я понимаю, что для многих этот период был очень длинным, да, не, не, вы не общались, и вы очень серьезно настроены, во-первых, на этот поступок, и для вас это очень важно, это очень, для вас это самая важная тема сейчас для многих. Ну что ж, поэтому мы ее сегодня и берем. Что я могу сказать? Здесь просто невероятно эмоциональный расклад. Во-первых, огромное количество старших арканов. Очень эмоциональное напряжение ваше здесь в раскладе есть и ее тоже. Потрясло меня, что здесь двойные карты. Они у нас постоянно выходят двойные. То есть меня постоянные зрители смотрят и смотрят а именно те пары, да, даже если вы сейчас не, как бы, ну, не чувствуете себя парой, вы на расстоянии, в большом каком-то молчаливом а, находитесь в промежутке времени, да, то все равно вы здесь пары. Понимаете, вот кто меня смотрит, вот вы пара, я чувствую ваш эмоциональный надлом, надрыв это все здесь считаемо. Первое, с чего я хотела сказать, у вас была остановка отношений вот карта башни. Здесь есть дворная карта башни, еще одна, да, по э, 78 дверей, э, по колоде, да, то есть э, она стоит на девятке пентаклей. Я могу сказать, причина вашего разрыва была в несоответствии статуса у многих. То есть, как вам сказать, львиная доля зрителей проиграется здесь, что были, были в ваших отношениях ситуации, когда... Виной разрыва у многих стояли деньги. Деньги, какие-то ценности материального плана. Может быть, кто-то переехал в другой город, в другую страну, из-за этого была башня. Может быть, у кого-то проиграется, что была какая-то дикая ревность, так как эта башня на магии наслаждений выходит. Дикая ревность да, послужила причиной разрыва, то есть вы находились, опять-таки, у многих идут треугольники, может быть, многоугольники. Я вижу этот момент, понимая, что это было для вас очень нервное время. Это было, скажем так, вы чувствовали э, и женщина ваша, и вы чувствовали, что вы обладаете да, вот ресурсами, и вы, и ваша женщина, ну, как бы, да, у вас есть в жизни еще какая-то наполняемость, да? но из-за того, что была поставлена точка в отношениях, вы не могли насладиться всеми теми благами вашего жизненного плана, да, в данном случае пентаклио, материального уровня. Вы чувствовали пустоту вашей жизни, пустоту. То есть вы как бы не жили вы как бы существовали, несмотря на то, что находились девятки пентаклей. Девятка пентаклей это ситуация, когда человек на слону, если это просто чистая карта, нанесет себе позитивный заряд, это когда человек очень красив, умен, достаточно ресурсен, обладает какими-то удивительными способностями, притягивает хорошую жизнь, да, является какой-то ценной индивидуальностью, чем-то вот максимально притягателен для окружающих. То есть я сейчас перечисляю характеристику именно девятки Пентаклей, но с картой башни я могу сказать, вам это все было недоступно, как бы в плане личностного отношение к себе. Вы чувствовали, что вы недостаточно ощущаете себя на, на эту девятку пентаклей. И почему вы так себя чувствовали? Потому что у вас внутри была вот эта башня. То есть ваше сердце находилось в состоянии собственно упадка, да, того, что это все не то. И я не получаю удовольствия того, того удовольствия, которое я получал собственно, общаясь с этим человеком. Почему так вот именно такое прочтение? Потому что рядом, да, вот характеристика этого вот прошлого, это то, что вы туз жезлов и троечка жезлов. То есть у вас было начинание, потрясающее начинание на чувственном плане, когда вы встретились с этой загадываемой женщиной, у вас было невероятно страстное знакомства и в принципе переживали внутри себя буйство таких вот энергетик, страстных, и это была огромная сила для вас, вот карта сила, да, рядышком и пятерка жезлов. То есть вы не могли без этого человека ни дня, чтобы не подумать, не увидеться, не позвонить, не написать у кого что, да, ну кто на расстоянии тут писал, да, вот тут переписки очень часто Пятерки жезлов заложены именно в магии наслаждений. Здесь люди постоянно грезили друг о друге. То есть в этом была ваша сила, что вы встретились и сразу почувствовали друг друга на каком-то мегамасштабе, что ли, что вы это одно целое, это какая-то целая планета, планета блаженства. Вот так образно я могу сказать. Сейчас вы только наблюдаете, имейте возможность наблюдать друг за дружкой. Почему? Потому что поставлена жирная точка. Вот она, туз мечей, десятка мечей. Вы оба страдаете от этой точки. Вы очень хотите увидеться, вы очень хотите, чтобы ситуация вышла за рамки башни, да, за рамки конца. Она имела продолжение. Здесь такой момент указан. Под этими картами тоже стоит карта башня. Еще одна, да. И восьмерочка мечей. Это говорит о том, это двуплет, да, что в данном случае, вот на сегодняшний момент, вы сейчас ваша женщина и вы а, находитесь в, в, в каком-то ограничении за этой башни. Вы боитесь открыться друг другу, потому что каждый из вас думает, что и тот человек не думает о, ну, друг от друга, вы как бы забыли, да, на самом деле это не так, мы это прекрасно видим. Но между вами происходит какой-то момент недоверия ситуации, да, вы боитесь открыться, потому что слишком болезнен был разрыв, вот по десятке мечей, слишком много было выплакано, может быть, метафорически скажу, слез, да, много было нервов, много было сделано каких-то укоров, даже, можно сказать, самобичеваний по поводу того, что мы зря поступили так, ну, смолодушничали, да, надо было бороться за что-то в этот момент, а вот вы здесь поступили так именно, и вам сейчас очень тяжело наладить эти отношения, потому что вот мешают вам по девятке мечей, да, вот эту десятку пентаклей выстроить, десятка пентаклей, это то, что, к чему вы идете. Вот вопрос наш, да, обрадуется ли появлению. Конечно, обрадуется по десятке пентаклей. Но девятка мечей говорит о том, что вы пока мыслите, вы пока думаете, прокручиваете в голове, и ваша женщина, и вы. Вам многое мешает, ваша неуверенность в себе, абсолютно чужие люди в ваших отношениях, которые почему-то вы их туда опускаете, да какие-то моменты надрыва а, друг друга, да, вот вы, а, что-то у вас там было такое, ну, знаете, совершено, это, так сказать, онлайн расклад, а, для многих здесь проиграется... Были какие-то укоры, выпады, да, были какие-то негативные моменты. У многих даже магические влияния здесь проиграются по этой карте, к сожалению, да. То есть невозможность, собственно, поговорить, даже вот такой момент здесь есть. Это была первая строка, да, то, что вот показывают по карте, почему эта ситуация, в принципе, у вас. Что я могу сказать дальше? Что происходит сейчас? Вот мы говорим, обрадуется ли? По семерке кубков и карте императрица, во-первых, я вижу здесь уровень того, что для вас эта женщина императрица, то есть она главная в ваших отношениях, со всем миром, да, вот сколько бы ни было у вас партнерш, а сколько бы не было в жизни у вас встреч, общений, да, может быть, даже каких-то более серьезного уровня общений, все равно эта женщина, на которую вы сейчас загадываете, она для вас главный человек. Вы же не вместе, вы пока только вот она вам, к вам во сне приходит, по семерке кубков, в разных образах, вы у многих это длится уже. Очень долго. Здесь больше года расставания. У многих даже больше пяти лет. Я никогда ну, не стремлюсь смотреть, э, знаете, отношения, которые там... Э, ну, люди не общались больше года-двух, да? Но в данном случае, именно в этом раскладе идет такая энергетика. Сейчас мне смотрят мужчины, которые хотели бы вернуть отношения. Это я их ощущаю в канале, да? Да которым больше пяти 6 лет. Вот до такой степени вам больно. Вы что-то поменяли в своем ментале, да, в своем духовном развитии, что вы поняли, кто для вас императрица. В этом трагизм. И все же не, не только трагизм, а еще и величайшее чудо этого расклада. Понимаете, по девятке пентаклей и башни, то есть вот эти карты стоят под этими. Да, я понимаю, что какой бы сладкой жизнью вы ни жили, по девятке Пентакли, вот эту башню с императрицей. Вы не можете о ней не думать, понимаете? Дело тут не в деньгах, дело тут не в стремлении а стать не знаю, могущественным мужчиной этого мира, да. Дело тут в том, что без этой женщины могущество это вам не так и нужно по тузу жезлов, да. Вы то ощущаете ваш Порыв, ваш прорыв, когда вы соединитесь. Вот это вот такой момент здесь есть. Семерка кубков, кстати, еще говорит о том, что вы человек очень, как вам сказать, очень мыслящий. Здесь в этой карте не только карта грез, наведений желаний. Эта карта говорит о том, что вы передумали много всего. Вы передумали столько дум за это время, что э, хватило бы на несколько жизней. Вот такой посыл здесь есть. А почему, почему именно так говорю? Потому что следующий двуплет, шестерка чаш, то есть возврат в прошлое и старший аркан смерть. Здесь на 78 дверях, здесь сидит образ такого вдовца, который сидит... Э, могилы да но это образ у могилы своей любимой женщины как бы он как бы похоронил это уже как бы внутри он уже не верит даже что это можно возродить и он так сильно тоскует он так сильно хочет возвратиться в это вот поэтому я говорю насколько сильно у вас эти эмоции чувства посмотрите рядом башни рядом вот эта восьмерка мечей вы просто чувствуете, что же должно произойти, чтобы энергетика вот между вами поменялась. Как нужно прийти, что нужно сделать, как это вот все выстроить, да, невыстраиваемое и в моем, как бы для вас. То есть вы, вы голову ломаете, вы ее уже практически, как сказать... Знаете, вы, вы настолько... Ярко себе представляете вот это вот счастье, да, императрица семерка кубков. На контрасте вот эти эмоции, которые я до этого сказала, башни, да, и старший аркан смерть, Что вы так сильно на этом контрасте переживаете, что в реалиях этого всего нет. Вот поэтому говорю, очень эмоциональный человек и очень такой, как вам сказать вдумчивый именно поэтому вот э, идет сверху аркан сила что для вас это очень важно для вас самой центральной карты расклада для вас это сейчас самая важная энергетика вашего ощущения себя в пространстве вы бы, вы бы хотели восстановление да вот вы бы не хотели эту башню никогда проживать вы ее прожили но вы бы хотели стереть ее, понимаете, вот по этим картам, саша аркану смерть, То есть как бы вы понимаете, что эту дверь по тузу жезлов нужно открыть. Вот она закрыта, но вы ее хотите открыть, вы как бы молите, что вы хотите ее открыть, эту дверь. Вот, так, вот такие вот сильнейшие здесь карты выпали, именно в центральной позиции этого расклада. Что я дальше вижу? Опять-таки двоечка мечей, да, двойная карта, двойки мечей и двойка пентаклей. Двойственность, видите, двойственность вас тянет очень сильно. Вы, вы хотите, вот открывается дверь, дождь, непогода. Вы хотите, вот вы хотите заново. Видите, здесь такой образ маленький ребенок у входной двери. Вы хотите заново по вот такой новой энергии, да, это образ ребенка, заново по новой энергии войти в это пространство, несмотря на тот холод, гололед, снег, огромные, я не знаю, между вами, между пространством, между вами, вы вам, вам почему-то кажется, что это пространство, оно обледенело, понимаете? Что там снежная королева, вот ту, которую вы сейчас загадали, и вот вы настолько сильно этого хотите подвойки Пентакли, чувственный план здесь хотя бы прикоснуться да, к плечам этой женщины, подойти сзади и прошептать что-то на ухо Вот есть. У вас такой образ этого, прошептать какое-то слово, и чтобы она обернулась и обязательно улыбнулась вам. Понимаете, вот вы, я вас сейчас почувствовала, что же вы хотите. По-настоящему, что, что для вас ценно? Не девятка пентаклей. Вы ее разрушили, эту девятку пентаклей. Сейчас образно не об этом вы думаете, не о том, что важно деньги, статус и то, что я говорила. А вам важно вот это. Вот это самое важное сейчас для вас. Почему я говорю, тут настолько говорящий расклад. Мне иногда кажется, что я в этот момент становлюсь немного... Ну, Немного вами, кто меня смотрит, э, ну, хоть я и не мужчина, я не могу стать мужчиной, но я настолько сильно чувствую сейчас этот момент у вас. И мне даже не верится, что мужчины такие бывают, вот, которые здесь вот загадали, что можно так сильно чувствовать это. То есть я вам могу сказать, что браво. Я, я понимаю, что меня смотрят люди, которые по-настоящему любят, и даже если они не вместе, эти люди, они знают, что такое любовь. Для них это не просто слово замыленное, для них это не просто связь э, на каком-то там телесном уровне физиологическом, а это ощущение родства с человеком, и неважно, э, э, что между вами, да, вот сейчас, Разрыв, конфликт, или вы вообще не знаете друг о друге ничего, но вы хотите воссоединение. Вот это вот здесь очень сильно отображено. В общем, э -э очень сильные здесь и арканы, и энергетики, уже повторяюсь, да. Для чего я это говорю? Потому что здесь идет тройка пентаклей. Смотрите, была двойка пентаклей. И нам разворот колод показывает что будет троечка пентаклей то есть вы сможете сможете выстроить все-таки сможете выстроить да не сразу да у вас очень много страхов но мы сейчас будем смотреть обрадуется ли она а стоит ли вам делать этот шаг пересиливать свою какую-то вот этот вот страх того, что вас отвергнут. Я ведь понимаю, что больше всего на свете вы боитесь быть отвергнутым по вот этой пятерке жезлов и силе. Вы боитесь на чувственном плане, что вам скажут нет. Понимаете, вы слова нет боитесь. Вы боитесь а, немого укора, даже не слов. Вы боитесь молчания. У кого в трубке, у кого при встрече, у кого при поцелуе, при объятии. Вы боитесь безразличия. Я это вижу. Не бойтесь этого. Тройка Пентаклей говорит о том, что, ну вы знаете, троечка это когда она вас хочет увидеть вы хотите увидеть и что-то вы уже сделали вместе а что вы вместе сделали вы встретились и приобрели этот следующий пентаклей и из двоечки стала тройка видите дверь вы работаете над дверью помните я вам говорила я беру эту колоду чтобы понять откроется ли эта дверь которая была наглухо заперта вами Вами же, понимаете, из-за вашего непонимания друг друга. У кого глупого, нелепого, у кого при, э, так сказать, вам помогли злые люди, да, выстроить эту дверь, в этот замок, повесить, да, в ваших чувствах. Но ну вот вы работаете над этой дверью успешно. Сейчас мы посмотрим, мы посмотрим, что же, как же она, да, вот в этих трех картах. Я увижу, что же будет у вас. Смотрите, семерка мечей. Вот вы на чувственном плане. Вы рядом. Вы просто спинами повернулись. Между вами меч. Между вами вот это недопонимание воткнуто в ваши чувства. Да? Уже на, в каких-то прошлых раскладах у нас выходила именно эта карта. И я вам говорила, что уберите этот меч и замените эти шипы Просто на розы. Просто замените их. Вот у меня стоит букет роз. Вы можете заменить меч, колкую вашу какую-то негодование в прошлом. Обнулиться, понимаете? И стать этими цветами, распустившимися друг для друга. Понимаете? Показать ваш аромат, аромат любви. Каждый пусть поймет это по-своему, что такое аромат любви и как его показать. На то вы мужчины, на то вы романтики. Чтобы понять, как вашу любимую женщину, у каждой женщины свои вкусы и предпочтения. Если вы хотите убрать этот меч, то у вас это получится, потому что рядышком стоит рыцарь кубков, который, заметьте, он не просто открыл дверь в чувство, а у него водопад чувств. Посмотрите, он стоит возле водопада. Вы знаете по моим прошлым видео, что чувство это река, это вода, это может быть озеро, море. А здесь целый водопад. Да, он не Ниагарский, конечно, пока, но он водопад. То есть вы окунетесь в эти чувства. В английском языке влюбиться это значит дословно упасть в чувства вот вы упадете как эта вода падает падает с огромной высоты падает да вот вы упадете в свои чувства нырнете с головой потому что вы придете на это свидание встречу с любовью и вам ответят тем же смотрите что идет дальше и это потрясает две Карты абсолютно равнозначные. Четверка кубков в центральной позиции. Они говорят, абсолютно две одинаковые карты на двух колодах Таро. Они говорят, что как с этой стороны у вас бесконечная любовь, то есть со стороны вас к этой женщине, так и у вашей женщины любовь к вам абсолютно равноценная. Понимаете? И она по четверочке именно по четверке, она никогда не была, как вам сказать, сомнительного характера, что ли. То есть сомневался ваш ментал да, и с ее стороны, и с вашей стороны. У вас было очень много друг к другу претензий, возможно, потому что до этого были другие отношения, в которых партнеры, что-то вам доказывали, и вы привыкли бороться с партнерами. У кого что, да? Кто-то привык, в принципе, жить эгоистическими представлениями о любовных отношениях, да? Сейчас их пересмотрел. А у кого-то четверка кубков вызывала отвращение, что знаете, как, когда все хорошо, то скучно. Ну, есть и такие моменты. Вот я сейчас это проговариваю в основном для семейных пар, у которых... В принципе, все хорошо и им скучно. Бывает такой момент в жизни, когда люди живут по 10, 20, 30 лет, и им кажется, что эти, это уже отношения и жили себя. Нет, молодые люди, люди постарше, всегда знаете, что чувства, они развиваются. И даже если вы не чувствуете новизны, то это только потому, что вы позволили себе окунуться в рутину. Если вы хотите соскучиться друг по другу, не обязательно расставаться, не обязательно находить партнеров на стороне. Если вас отношения устраивают, конечно, да, в целом, если они не токсичные, а можно просто вспомнить, да, для чего вы вместе. Вспомнить тот юношеский порыв, для чего вы стали друг для друга одним целом, возможно, съездить куда-то вместе, возможно, заняться каким-то общим делом, но вам очень важно прочувствовать этот момент, что и этот человек, и вы друг другу смотрите в глаза, четверка кубков, и смотрите постоянно, даже если это пока на уровне вашего нейронного мозга, да, на уровне какого-то вашего Ощущение того, что этот человек мой, этот человек, я его выбрал, даже если вы не вместе. Если же вы вместе, я вас поздравляю. Вы очень счастливые люди, что вы вместе так долго, вы должны гордиться этим. Но опять-таки, это не касаемо пар, где вы страдаете. Если вы страдаете, то эта четверка чашни для вас. Тогда это либо не ваш расклад, либо вам нужно понять, что для того, чтобы стать счастливым, нужно понять, что именно вам нужно в жизни. Какой человек? Какой вы человек? И тогда притянутся, притянутся те отношения, которые сделают вас свободным и счастливым именно в своем проявлении чувства любви. Вот поэтому я так, такое огромное значение придаю этим двум парным картам четверки кубков. Четверка, еще раз, это стабильность, стабильность вашей любви. В условиях этого расклада, где мы смотрим, по, э, обрадуется ли она а, появлению вашему, да, она обрадуется по четверке чаш. То есть она не будет сомневаться, да, вот то, что я говорила ранее, в том, что вы появились... И не будет вам транслировать а, безразличие, то, чего вы боитесь. И не будет вас укорять ни в чем. По четверочке я могу сказать, что это будет абсолютно стабильный человек а, а с каким-то проявлением серьезного а, отношения к, к зрелости уже ваших м, проявлений. Да? Вот к тому, что для вас это было тоже непросто. Да? И для нее это, кстати, было бы тоже непросто, если бы вы появились. Почему? Объясню. Потому что человек, видите, здесь на э, вот этой вот колоде дверей, он сидит как бы у экрана телевизора и смотрит монитор. Он постоянно смотрит, смотрит, продумывает, но он не делает пока ничего. То есть для него это решиться на такой шаг, это как, знаете... Побороть не просто свою лень, а побороть свою натуру, которая никогда не была таковой. То есть вы здесь меняете, запускаете новую программу своей судьбы. Понимаете, вот здесь вот такой посыл в этой карте. Либо вы это делаете, и ваша судьба меняется, да, коренным образом в ту сторону, о которой мы сегодня говорим вот по поводу этого расклада. Либо вы этого не делаете и продолжаете сидеть возле экрана телевизора и кушать здесь попкорн в этой карте, и у вас ничего не происходит, у вас просто растет живот, двойной подбородок, ну, как по этой карте, и вы сидите и мечтаете. Вот такой символизм, Понимаете? Либо вы что-то делаете и меняете, либо вы продолжаете жить той жизнью, той комфортной, да, психологической, не выходя за рамки привычного представления о себе. И тогда не на кого пенять. Ни на расклады, ни на высшие силы. Вот все зависит только от вас. Вот такая вот интересная здесь выпала позиция да, вот по поводу того, что насколько, э, насколько это все важно именно для того человека, который смотрит. Если же вы решаетесь на появление, на вот эту вот для вас серьезную э, серьезный, да, поступок в вашей жизни, да, несмотря на вот эти все башни, Старший арканы смерть, шестерку чаш, двойку мечей. То есть ваш ступор, ваш постоянный вот этот вот а, по девятке мечей... Не как сказать, ментальный уровень загруза, что нет, все-таки, наверное, нет, я уже там стар, я уже там, не знаю, не в той форме, я уже не интересен, и вообще там уже обо мне забыли. Если вы все это все-таки отбрасываете и по карте сила идете вперед, смотрите, чем завершается этот удивительнейший расклад. Он завершается шестеркой жезлов. Посмотрите, здесь на карте Просто потрясающе. Здесь э, изображено такое, знаете, звездный час мужчины, именно мужчины, который входит в собрание каких-то, ну, ну, грубо говоря, он как бы в театре, да, выходит на сцену, где ему аплодируют. Вот такой момент здесь есть. Он открыл эти двери, посмотрите, он их открыл, сам открыл, ему никто не помог. Вышел, там, не знаю, у кого что, да, кто кто что-то сказал, кто что-то написал, да, у кого вот, ребята, у вас каждый свой уровень появления, как вы хотите проявиться, да, в данном случае здесь человек вошел в какое-то элитное собрание мужского клуба, да, и что-то, такую речь какую-то толкнул, оратор великий, да, что ему старцы, вот здесь такие мужчины зрелого возраста, они ему встали и аплодируют стоя, вот здесь вот такая карта, и рядыш королева пентаклей так кто же будет аплодировать королева пентаклей понимаете карты не просто говорят они даже рисуют уже нам вот это вот ваше появление вы открываете эту дверь и королева пентаклей смотрите она смотрит на вас и смотрит на вас улыбаясь и здесь на чувственном плане она здесь практически полуобнаженная, у вас завязывается какая-то очень красивая, сладостная сцена любви, вашей, вашего примирения, я так понимаю. Я не знаю, здесь очень откровенно карты показали, насколько вы мучаетесь, и насколько все оказывается просто, если вы действительно мужчина и не боитесь ваших этих двух башен <смех> и, и скорее верите в себя, чем верите э, в то, что было в прошлом, возможно, не очень удачно для вас сформировано. Да? при условиях помех, то, что я проговаривала до этого, да, вот вверху карты двойка мечей, двойка пентаклей, девятка мечей и десятка пентаклей. Многие из вас вернутся в отношения, судя по десятке пентаклей, да, которые были изначально а, семейными, то есть вы расстались, развелись, либо таковыми должны были стать, но по причине девятки мечей вмешательствовать в эти отношения, допустим, даже родственников, у кого что, да, вы не смогли создать семью. То есть, понимаете, здесь и вот такие пары есть. Я могу сказать, вы будете победителем, причем не только для этой королевы Пентакли, вам здесь аплодируют люди, то есть люди, которые вас окружают. Это уже уровень того, что вы, как вам сказать, вы не просто будете ощущать, что вы любимы, вы будете ощущать, что вы победили самый страшный порог свой, порог неуверенности в себе, наверное. Мне тяжело вот здесь вот сейчас сказать, насколько, насколько то, что я сейчас говорю, касаемо всех вас, да, львиная доля, конечно, проигрывается у многих, но в основном Здесь проблема была в том, что вы расстались по причине внезапного чего-то, вот башня, внезапных каких-то действий, да, по тузу мечей. Я же уже говорил, у кого магических действий, да, вот десятка мечей стоит, действий не с вашей стороны даже, то есть ни ваша женщина, ни вы не предполагали, в свое время что будет такой финал финал ну да что вы не сможете общаться многие из вас даже не говорили на эти темы то есть у вас есть полный игнор по карте смерть полностью закрыли уже эти отношения думали что никаких вопросов уже вы никогда не сможете разъяснить по тузу мечей да я могу сказать что эта позиция меняется у вас меняется именно рыцарь кубков говорит о том что вы нашли эту дорожку вы нашли эту ниточку вы нашли эту тропинку к сердцу другого человека вы ее нашли вы уже либо сейчас ее находите либо уже нашли вам осталось только завершить начатое почему я и говорю что вам будут аплодировать люди которые вот вот эти старцы да которые в своей жизни, допустим, потеряли эту любовь в таких же ситуациях, как у вас, ну, похожих, идентичных, но они всю свою жизнь мечтали вернуть что-то, но у них не получилось, да, по разным причинам. А вот вы это смогли сделать. Вот тут такой момент в этой карте есть, понимаете, в этой колоде. И меня это очень растрогало, потому что Тройка Пентаклей в итоге выходит у нас, да? Вы такие эту дверь сами сострогали, видите, вот здесь? Сами ее сделали, эту дверь, и ее же открыли, понимаете? Это все ваших рук дело, ваших, ваших стремлений, ваших активных действий Пентаклей, понимаете? вы, возможно, многие из вас не имели ресурсности да, эти отношения э, выводить на какой-то серьезный уровень. Сейчас вы можете себе это позволить? Ваша же женщина, королева Пентаклей, она находится в позиции э, такого большого уважения к вам, потому что вы преклоняетесь перед ней, а она с таким вот, знаете, ощущением того, что да, я ждала тебя. Вот да, вот она смотрит на вас э, с таким, э, как бы вам сказать. Здесь нет даже улыбки, понимаете. Здесь люди, которые, которые знали, что они друг для друга все. И вот они смотрят и понимают, что они уже теперь друг друга не потеряют вот такой момент в этой карте вот, вот так вот заканчивается этот расклад то есть это финал расклада при условии, что мужчина поднимается опять с этого кресла, дивана, с этого телевизора компьютера, у кого что да, и начинает двигаться вот в эту сторону по рыцарю кубков и убирает этот меч, этот меч непонимания, разворачивает спинку этой красивой девочки, которую он зацеловывал свое время, наверное, ну, у кого что, да? А сейчас он ее даже не может дотронуться до нее по двойке Пентаклей. Он только думает об этом. Вот он убирает этот меч между вами и появляется эта сладостность, вот это вот сладкое переживание тех минут, тех драгоценных минут, о которых вы сейчас пока только грезите во сне. Я надеюсь, я очень в красивой, доступной форме вам нарисовала, отобразила словесно, что же хотят вам сказать. Да, эти удивительные карты Таро. Среди вселенского разума мы, мы сейчас увидели, среди множества-множества судеб, мы увидели кусочек, ваших судеб, да, вот кто меня сейчас смотрит, вот именно эта тема, да, что же будет, если я появлюсь? Вот смотрите, что будет. Ваши башни, ваши башни, которые когда-то взорвались и превратились в осколки, они больше никогда не смогут испортить вам сердечко ваше, испортить вам воспоминания, да, по карте смерть и шестерка чаш да их просто не будет этих воспоминаний потому что они сотрутся вашими счастливыми днями в будущем понимаете вы будете счастливы а что может быть важнее чем счастье вот это счастье ради которого вы родились ради которого вы прожили столько десятков лет на этой планете зачем тогда жить зачем страдать если вы у вас есть эта сила. Вот она, она выпала. У вас есть сила? Вы такой лев, понимаете? Вот здесь вот на карте сила такая вот амазонка, и рядом у ее ног прильнул огромный такой львенок. Вот это вы, понимаете, у ног вашей любимой женщины. Кстати, у королевы Пентакли тот же сюжет. Вы прильнули у красивой ножки вашей любимой, которую вы сейчас хотели бы видеть по тузу жезлов. Видеть, слышать, ощущать. По троечке жезлов вы бы хотели, чтобы она сейчас, прямо сейчас с вами была в ваших объятиях. Я вам желаю поскорее воссоединения, поскорее свою силу обратить уже с такого вот уровня э, вот этого предсказания, да, вашу настоящую силу, наработать эту силу и знать, что в этой жизни высшие силы видят вас победителем по шестерке жезлов. Ну что, как всегда, очень за вас радуюсь, когда вы пишете в итоге, да, насколько важно было то или иное видео для вас и что именно вы вынесли из этого видео и как сильно изменилась ваша жизнь. Жду от вас самого яркого и счастливого воссоединения. Обнимаю и до новых встреч!